Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я вам расскажу, как же включить режим Big Pictures в Steam. Сразу попрошу просто подписаться на канал. Мне больше ничего не надо. Всего лишь нажать одну небольшую кнопочку. В общем, что надо сделать? Ну, естественно, первым делом зайти в Steam. Заходим в Steam в любой из экранов то есть без разницы. И справа у нас э, сам, получается стиме. Э, справа в самом верхнем углу будет такая небольшая рамочка. Нажимается режим Big Picture. Просто ее нажимаем и мы переходим в режим. Выйти же из него просто нажимаем. Естественно все умные люди выйти из Big Picture. Все. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.